друзья давайте поговорим на чистоту почему вы боитесь перемен Вот что вас сдерживает перед следующим шагом почему вы начинаете делать и как только чувствуете, что дело идет вы бросаете вы замечали это вы замечали, что вам страшно быть успешным, что вам страшно зарабатывать большие деньги, что вам страшно инвестировать. Потому что это ответственность, потому что а что скажут мои родственники, а что скажут мне друзья, потому что это неизвестность, потому что надо будет делать с этими деньгами что-то, потому что на тебя могут напасть, потому что придется тогда теперь жить с охраной, потому что тебя могут обокрасть. Понимаете, что вы боитесь перемен? Вы понимаете, что этот глубинный страх, он очень сильно тормозит ваше развитие и очень сильно тормозит ваши успехи когда вы действительно задумаетесь об этом, и когда вы найдете те установки в голове, которые вам мешают двинуться дальше, когда вы честно в них признаетесь сами себе, то процесс пойдет намного быстрее. Одна из моих учениц, она Закончила курс «Моя финансовая свобода» и с радостью в конце курса поделилась, что она нашла более высокооплачиваемую работу, но не сильно оплачиваемую, но уже лучше, чем предыдущая. И она написала очень классный отзыв по итогам финансовой свободы. И я сразу же, посмотрев этот отзыв 8 ей ответила в чате, что какая ты молодец и приходи ко мне работать. Потому что у тебя очень здорово получится продавать А она устроилась на работу продавцом На что, представляете, ее первая реакция была Да куда я пойду, да я еще не настолько хороша Да я еще не настолько продавец И лучше я вот буду кухню продавать Лучше я буду работать где-нибудь И получать хоть сколько-нибудь Потому что я еще недостаточно хороша И потому что мне страшно Она написала мне в личку, что ей страшно и вы понимаете, что на ее месте мог оказаться абсолютно любой человек. Нам страшно, даже если жизнь нам дает возможности, она нам это дает каждый день. Каждый день нам попадаются люди, ситуации, какие-то разговоры, какая-то просчитанная книга, где-то вывеску вы увидели. Каждый раз нам жизнь сигнализирует, вот они, возможности, иди. Вот новая работа, вот новое окружение. «Вот новый уровень людей, ты можешь жить по-другому, вот он знак, вот Мила рассказывает сейчас об этом». Но внутри сидит убеждение, что, наверное, мне еще рано, наверное, я еще недостаточно хорош, и, наверное, мне еще надо подучиться, или я пока пойду в подмастерьем где-нибудь поработаю, но я еще недостаточно хорош для того, чтобы стать тем самым человеком, который имеет и деньги, и свободу, и время, и личную жизнь, и так далее. И мы начинаем обесценивать успехи тех людей, которые достигли хороших результатов в своей жизни. Мы начинаем говорить, а, ну это он зарабатывает деньги, зато, наверное, у него в личной жизни не очень хорошо. Вон, конечно же, она не замужем. Или, ну, конечно же, тогда дети у нее там страдают. Или, ну, конечно же, но, наверное, он с утра до ночи работает. Мы начинаем обесценивать какие-то вещи и искать подводные камни. Так вот, ответ, подводных камней нет. хорошо, может быть хорошо и одно и другое и третье и четвертое и единственное что вас держит это страх перемен а мне знаете что страшно а мне страшно не меняться вот для меня самый большой страх это сидеть на месте и ждать какого-то волшебного случая вместо действия для меня вот это самое страшное стагнация опустошение деградация это самое страшное что я себе могу представить в жизни поэтому я постоянно работаю и вкладываюсь и развиваюсь и обучаюсь, и вкладываю в свое обучение и развитие. Я вам хочу пожелать позволить себе и разрешать себе делать то, что вы действительно хотите. Я вам хочу пожелать, чтобы вы не ставили себе ограничений, особенно тех ограничений, которые вам ставит ваше окружение, чтобы вы это не впускали в себя чтобы вы жили своей жизнью, были настоящими и достигали в этой жизни всего-всего, чего вы только не захотите. С вами была Мила клоу, -Клоу. Всем пока.